Хотите отслеживать клик по форме или по номеру телефона, эмейлу или любое другое действие на сайте, совершаемое пользователем? Но вам надоело бегать на поклон к разработчикам сайта? Не хотите больше слышать, что это сложно, долго и прочие отмазки? Яндекс Метрика освобождает вас от беспросветной зависимости от ленивых разработчиков. Теперь она делает все сама. Привет, я Мария, и это Новости Диджитал. Заполнение формы, клик по номеру, клик по почте – эти действия пользователи сигнализируют о явном интересе к вашим предложениям. Их совершает горячее, а значит, наиболее заинтересованная в покупке аудитория. Раньше, чтобы отследить важные действия пользователя на сайте, обычно приходилось обращаться к разработчикам. Теперь цели в метрике на такие действия настраиваются в пару кликов. Как создать простую цель метрики? Достаточно зайти в настройки счетчика метрики, открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих. Клик по номеру телефона, клик по e-mail или отправка формы. А дальше система подскажет нужные шаги. Например, если на вашем сайте есть кликабельный номер, просто выберите цель «Клик по номеру телефона». Вы будете видеть, с каких источников посещения чаще конвертируются в звонки. Это позволит значительно сократить время на настройку целей, особенно если посадочных страниц для компаний у вас много. Как оптимизировать конверсии с рекламы? Простые цели помогут увеличить эффективность объявлений в Директ за счет оплаты только конкретных действий посетителей сайта. С их помощью можно покупать по фиксированной цене заполнение формы, клики по номеру телефона или почте. Сделайте одну из простых целей – отправка формы, клик по номеру телефона или клик по email ориентиром для конверсионной автостратегии в Директе. Платите только за те визиты, которые заканчиваются соответствующим действием пользователя. Для этого создайте цель в метрике, а затем используйте ее в стратегии «Оплата за конверсии». Как находить самые конверсионные источники трафика? Настройте цели, чтобы узнавать, как на ваш сайт попадают самые горячие пользователи. Находят сайт в поиске, кликают по рекламе или переходят из соцсетей. Так вы сможете выделить самые конверсионные источники трафика и работать с ними активнее. Как быстрее запускать посадочные страницы? Простые цели помогут быстрее запускать рекламу на новые лендинги и определять, какие из них работают лучше. Если вы запускаете срочную акцию, то сэкономьте время на настройке целей и подготовьте больше посадочных страниц, например, с разными предложениями для разной целевой аудитории. Так вы сможете понять, на каком из лендингов пользователи чаще достигают цели, заполняют форму или кликают по номеру телефона, почте. Как потрачать аудиторию на сайт? Чтобы быстро настраивать ретаргетинг, то есть возвращать на сайт посетителей, которые интересовались вашим предложением, нужно задать в Директе условия. Например, показывать рекламу тем, кто кликал на номер телефона, но не совершил покупку. Для этого создайте в метрике цель клик по номеру телефона, а в Директе в настройках ретаргетинга выберите «Выполнены все условия», «Цель в метрике», «Нужная цель». Затем создайте еще одно условие «Не выполнено ни одного» и укажите цель, которая соответствует оформлению заказа. Настраивайте простые цели и получайте максимум от рекламы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!